Приветствую уважаемые коллеги, я желтый мужик, представляю вашему вниманию комнату для проведения мероприятий, конференций, вебинаров, а также для личных коучинговых встреч профи.конф. На данный момент данный ресурс находится еще в тестовом, на тестовом режиме, Вот я работаю с несколько недель, на данный момент мне пока все очень нравится. Итак, в данный момент я бы хотел посмотри, показать регистрацию. Значит, вот так выглядит комната. Ссылочку дам внизу. Пишут, что регистрация в один клик, но это почти так. Значит, регистрация либо по красной кнопке, вот моргает, видите, да, либо через а, наверху запись. Делаем регистрацию. Поскольку я пользуюсь в основном ВК, я буду регистрировать, соответственно, через эту кнопку внизу. Нажимаем. Все, прошло подтверждение. Единственное, меня просят написать какую-нибудь почту. Подтверждение. Ну, давайте я дам вот эту. Подтвердить. А, упс. Так. Чего? Заменить почту. Ну тогда вот эту собственно говоря, должно быть все. Все, я зарегистрирован. Соответственно, теперь я могу заходить на чужие мероприятия, либо создавать свои. Но это уже следующий шаг. Все, всех благодарю. Регистрируйтесь. Заходите, пользуйтесь. Всего хорошего. Желтый мужик.